Смотрите, какие есть шаги для написания эффективной истории. Шаг первый. Вы начинаете с главного послания. Вы можете выбрать его из трех своих главных посланий для аудитории. Например, вот вы начали разбираться, вы понимаете, что есть три шага для того, чтобы сделать человека, например, эффективным. Вы просто берете, смотрите, я вам рассказывал историю. Вот мой привлекательный маркетинг строится из трех компонентов. Ну, чтобы вы понимали, строить, взаимодействовать, продавать, да, то есть вот три компонента, которые состоит привлекательный маркетинг. Когда у человека нету входящих заявок в бизнесе и когда они у него есть, надо строить аудиторию, взаимодействовать с аудиторией и обязательно продавать аудитории под продажами и продукты рекрутинг стоит, да, то есть все что угодно и я понимаю, что собирать аудиторию можно разными способами. Согласны? Платный трафик, бесплатный трафик, разные партизанские маркетинги, трафик в ВКонтакте, трафик в Одноклассниках, в Инстаграме, Фейсбук, ТикТок, очень много. взаимодействия. Взаимодействие с аудиторией тоже разные подпункты есть. Вебинары, контент, посты, истории, сторисы, да, то есть эфиры e-mail рассылка рассылка в социальных сетях чат-боты и продажи продажи через консультации, продажи опять же через чат бота через продающие видео, много-много другое. Да, то есть это вот три шага моих, да, то есть, вот это три столпа, где человек несчастный, у сетевика нету входящих, у человека есть входящие. Строить, взаимодействовать, продавать. И вот первый шаг вы, например, вы рассказываете, что. Самое важное, да, то есть, это начинать собирать свою базу подписчиков, свою аудиторию, своих фанатов, да, то есть, и потом, шаг шаг втором, вы используете фиктивные истории, которые будут расскажет по эмоциям вашу аудиторию. Вот, например, я бы в прямом эфире, либо в посте мог бы рассказать, что, вот, например, в 2015 году, когда я использовал только свою сетевую компанию и показываю ее сетевая компания приходи в компанию компания компания компания закрылась я остался у разбитого корыта. но потом я решил что я буду строить только исключительно свой личный бренд я буду строить армию фанатов да то есть и тогда я начал строить свою базу подписчиков с которых постоянно приходили ко мне продажи я создал множественные источники дохода ко мне стали постоянно приходить входящие заявки в бизнес спрашивать какой компании как можно ко мне присоединиться и так далее и потом вы используете метафоры для того, чтобы доносить до людей ключевые моменты. И тут можно рассказать историю, это может быть из фильма какого-нибудь, либо просто какая-нибудь метафора, вы можете ее придумать для того, чтобы объяснить, разрисовать человеку как-то лучше. Помните, я вам рассказывал про подругу, да, то есть вот как префрейминг, я просто выдумал эту историю, но это из жизни, да, то есть когда подруга лучше вашего потенциального клиента сказала, что вы негодяй, и, в принципе, вы понимаете, да, точно, когда это жизненно, что когда э, услышали, что вы негодяй, что логично, что контент уже ваш не будут воспринимать нормально, вас не купят, либо не придут в бизнес. А когда сказали, что вы замечательный что вы невероятны, и совершенно по-другому, это метафора, да, то есть это выдуманная история, это можно брать откуда угодно. И э, вот три шага, которые вы можете использовать в эффективной истории. Давайте еще один э, пример приведу, для того, чтобы вам было более понятно. У одного из моих наставников, у которого я подсмотрел, опять же, вот эту технологию, у него есть жена, она русская, и она обучает людей, тоже у нее информационный бизнес, образовательный бизнес, и она обучает женщин, обеспеченных, состоятельных женщин, сражаться со своими тараканами. Вот есть такие люди, не знаю, знаете, не знаю, напишите, знаю, если вы встречали, возможно, за собой замечали, вот у, у состоятельных женщин вроде бы все есть, но они несчастные. Да, то есть И это все из-за прошлого опыта, ну где-то они ошибки понаделали, да? то есть вот этот опыт их преследует, не дает им расслабиться, вот, как-то вот, ну, распрянуть. И вот если бы просто вот заявлять, отпусти все свое прошлое и начни жизнь настоящим, человек сказал, окей, все понятно и пошел бы искать новую информацию. Но вот эта Наталья, да, то есть э, вот эта девушка, которая помогает этим женщинам несчастным, она начинает, э, вот она выбрала вот эту тему, один из толпа, для того, чтобы сейчас счастливым. Она выбрала вот эти прошлые ошибки, и она начала рассказывать свою историю. Одна из историй, вот, например, она э, учила английский язык, так как она русскоговорящая, она учила язык, и мечтала всегда быть в Америке. Вот она, кстати, сейчас достаточно обеспечена, она долларовый миллионер, ну, у нее муж доллар миллионер, она долларовый миллионер. И она живет в Америке сейчас, у них дети, да, то есть у них все есть, да, то есть дорогие машины, дома. И вот представьте, она... Она рассказывает свою историю для того, чтобы показать людям, что она такая же столкнулась с ошибками, что она помогает. Ну, она все это понимает, она проходила. И вот ей нужно донести вот про этот прошлый опыт, что сдерживает. Она рассказала, что у нее были проблемы с английским языком, и учитель английского языка ей говорил, что ей никогда не сдать экзамены. И она провалила экзамены по английскому языку, и ей постоянно тюкал вот учитель английского языка, что ты никогда не улетишь в Америку жить, потому что у тебя не получится, ты не умеешь тебя, ну, Языком проблемы. Ну и, а по итогу она в Америке сейчас живет, да, то есть и она рассказывает: вот смотрите, ребят, весь свой прошлый опыт, вот сейчас метафора идет. Шагом 2 я рассказал историю ее, да, то есть ее уст. Следующим образом идет метафора. Она говорит: понимаете, любые ошибки в жизни, которые вы встречаете, плохой опыт это как камень. Вы вот, вот этот камень берете и себе в рюкзак за спину ложите. И вот таких камней в жизни вы встречаете сотни, сотни. И если вы позволите этим камням собираться у вас за спину, а эти камни вас просто раздавят. Вот это метафора. Прикольно, ребят? И вот и просто нужно снять вот этот груз, снять вот этот груз, и у вас все получится. То есть и вот она вот таким вот образом, она доносит свою идею для того, чтобы человек осознал. Потому что для того, чтобы... Ваш потенциальный клиент, либо ваш потенциальный партнер осознал всю ту проблему, которая у него есть, ему нужно заострить внимание. Вот, например, моя задача, да, то есть э, заострить внимание, смотрите, ребят. Вам нужно строить привлекательный маркетинг. Если вы такие, как я, если у вас проблемы со списком, если у вас нет бизнеса, если вы не зарабатываете столько, сколько хотите в сетевом, вам нужно строить свою базу подписчиков. Перестаньте зациклиться с, а, в, на своей сетевой компании. Сетевая компания – это всего лишь инструмент. Вот я донесу. почему? Я рассказываю свою историю, что когда я относился к сетевой компании как фанат, да, то есть у меня ее не стало. Я стал в долгах. И вторая история, например, когда вот я рассказывал, что два года я создал товарооборот в 33 тысячи долларов, в 33 тысячи долларов, и потом просто не понравилось, что я провел интервью, и меня заблокировали, и у меня нет этого бизнеса, понимаете, ребят? И потом это метафору, да, то есть э, метафору, метафора, да, то есть для того, чтобы человек понял, почему сетевая компания так как инструмент. Да, то есть, э, один из инструмент, один из метафор, одну из историй, кроме своей... Вот я свою историю рассказал, что э, как, как я прочувствовал, насколько мне было ну, неприятно. Я два года, например, компанию отдал. Либо когда я был на грани смерти, когда мне хотелось умереть, когда у меня были долги в 10 тысяч долларов. Эмоционально соприкоснуться с аудиторией. И потом метафорой рассказывать. Смотрите, есть футбольный клуб. Есть футбольный клуб. Рональдини. Либо... Дэвид Бекхэм, да, то есть я не знаю, кто, смотрите футбол либо нет. И получается, что он, у него есть семья, у него есть дети. И вот один футбольный клуб ему платит 500 тысяч долларов. А к нему приходит второй футбольный клуб и говорит, смотри, ты со своими такими же данными, со своим талантом, ты можешь зарабатывать миллион долларов. И что, Бэхом должен закрыть глаза и с полным фонативом сказать, что я обожаю свой клуб, и мне не важно благополучие своей семьи, я не пойду туда, где мне предлагают контракт в миллион долларов. А да? делать придется то же самое. Просто тот клуб предоставляет лучшие условия. Понимаете, ребят? Это вс... Либо же я рассказываю метафору. Смотрите, почему сетевая компания – это инструмент? Это всего лишь инструмент, который приводит вас к цели, да? Это то же самое, если вы не умеете пользоваться инструментом, какой бы классный инструмент ни был, вы в нем не преуспеете. Какая бы классная сетевая компания ни была, вы в нем не преуспеете. Представьте, вот молоток. Вот молоток. И ваша цель это забить гвоздь. Когда вы умеете пользоваться молотком, неважно, какой молоток у вас будет в руках, вы забьете этот гвозд и повесите картинку. Это ваш конечный результат. Но, если у вас розовый молоток, розовый, малиновый Зеленый, черный, красный. Какой бы красивый, какой бы классный, с какого бы классного материала не был создан молоток, если вы не умеете пользоваться молотком, не умеете забивать гвозди, вы это бьете себе пальцы. Заходит, ребят, вы поняли, что такое метафора? да, То есть, когда вы вроде бы пытаетесь чуть-чуть под другим углом рассказать. Либо же, когда я объясняю, ребят, вам нужно строить базу подписчиков. Для того, чтобы ее построить, вам нужно да, то есть, э, создать наживку, лид-магнит создать. Да, то есть Вот лид-магнит. Это то, что будет полезно. А, то, что притянет к вам потенциально тех людей, кому уже нужен ваш коктейль, кому уже нуж... нужны ваши бады, либо кому нужно уже открыть бизнес, тот, кто заинтересован в этом. Это, э, это наподобие как рыбак. Да, то есть рыбак, у него есть удочка. И то, что, на что клюнет э, щука, на это не клюнет карась либо на то, что клюнет карась, на это не клюнет щука. И для каждого нужна своя наживка. Чем лучше наживка, тем круче рыбу вы споймаете. Ребят, заходит вам вот эта аналогия. Вот это называется метафора. Да, то есть, когда вы выбираете то, что поможет действительно вашей аудитории, да, то есть прийти от точки А в точке Б. Расскажите свою историю. Либо историю вашего клиента. Либо историю вашего лидера, топ-лидера. Это не важно. То есть многие думают, многие переживают вот если у меня нет результата как я могу устроить бизнес в интернете можете и можете его построить очень быстро ну, просто нужно немножко голову включать да то есть мы же все начинаем с нуля мы же все начинаем ни с чем и нам нужно начинать с полного нуля и лидеры наши начинали с нуля просто нужно использовать определенные психологические триггеры для того чтобы это, этот процесс ускорить